Приветствую всех из Финляндии. Сегодня речь пойдет о электромонтаже, а в частности коробки и так далее. Все аксессуары, которые необходимы для этого. Я буду сейчас показывать и объяснять. Значит, так как этот товар появился у нас в магазине, мы добавили по многочисленным просьбам. Очень много людей спрашивали, где взять, где купить. На самом деле это большая работа и нам пришлось, мы потратили полгода где-то на то, чтобы этот товар появился в магазине. Потому что на самом деле для России он не ликвид. И никто из представителей, хоть и есть представительства в России, и много дистрибьюторов и так далее, никто не хочет брать. В общем, такой замкнутый круг, когда с, большим, с большими корпорациями начинаешь работать. У них есть внутренняя политика определенная, которая гласит одно и никак ни влево, ни вправо. Вроде как и хотят что-то двигаться, понимают, что нужно что-то менять. А, никак, то есть это вот полгода мы потратили на то, чтобы этот товар появился в магазине Соответственно, я сейчас покажу прям в реальном времени, да, у нас вчера буквально прошел монтаж в этом доме И, соответственно, я буду немного рассказывать и показывать, что для чего нужно А вы уже в магазине, и буду с магазина отсылки показывать вам картинки, что для чего и как идет с моими комментариями Поехали, посмотрим смотрите что касается электрокоробок это основная позиция вот эти электрокоробки они прибиваются на гвозди вот электромонтаж происходит на гвоздь длина где-то около 90 гвозди используют монтажники вот здесь тоже хорошо видно их идет больше всего то есть я Сосчитаю потом полностью и покажу, скажу точнее, подпишу, сколько их ушло в данном доме, сколько смонтировано. Вот этот фиксатор, вот этот, это идет к каждой коробке обязательно. То есть она по сути герметичная практически. Здесь только есть маленькие-маленькие, ну скажем, такие не отверстия, но щелочки маленькие. Ну Пыль может теоретически попасть, но в минимальном каком-то количестве. Он нужен обязательно для прохода электрокабеля, и он функцию выполняет. Вовнутрь провод заходит, а обратно не выходит, он как фиксатор. То есть он не дает проводу выскочить при каком-либо напряжении или еще что-то такое в этом плане. Вот здесь видно прямо открытое. Она снимается, то есть она как вставная вот видите вот такая под каждый провод ну я бы вам сказал так что посоветовал сейчас улетела улетела знаете вот электромонтажники здесь они монтируют определенным образом вот она входит чик и там фиксатор. И все. Они оголяют провод и уже вводят его, ну, как бы кончик, чтобы зашел, который в изоляции. И все. Остальные провода уже открытые. Они просто заворачивают. Смотрите, вот это соединители. Они нужны просто для того, чтобы блок коробок соединять вместе. Вот такие. И в магазине тоже есть. Поэтому, если вам нужно будет 2, 3, 4, 5 или сколько-то коробок соединить вместе, вам придется использовать вот такие штучки. Это будет удобно просто и быстро. Вот. Для вас могу сказать, что если вы возьмете, сделаете практически то же самое, но, в принципе, электромонтажа возьмете, входы сделаете не сверху, а снизу заведете. У вас провод просто петелькой. Уйдет вниз и зайдет снизу. То есть пыль, она, ну, как бы та, которая может попасть сюда. Ну, грубо говоря, у нее не будет возможности. Она будет упираться здесь в крышку, верхнюю крышку. А снизу у вас будет заходить провод. Ну, мне кажется, так было бы более грамотно. Но монтажники здесь делают просто как быстрее. Ну и все, никто тут не парится. Не, не насчет чего. Вот здесь хорошо видно гвозди. Видите? Так, значит, дальше. Есть у нас электрокоробки распределительные. Это то же самое практически, но большего диаметра просто, и все. Ничего более того. У них также эти фиксаторы стоят с боков, куда провода вставляются. И все. Здесь я могу сразу сказать, что вот электрокоробка... Эта коробка, она служит, видите, вроде как диаметр большой, а провод один, и больше нет ничего. Это специально. Здесь кухня будет, и здесь будет висеть светильник. Вот под эту коробку у нас есть в магазине два вида. Мы можем еще и третий добавить, если будут ну, какие-то потребности. Сюда прикрепляется либо заглушка, это просто вот видно там вам два шурупа. Сейчас залезу наверх. Вот здесь вот один шурупчик и второй шурупчик. Крышка вставляется, она просто как декоративная. Накрывает, и там заглушечки есть, и, ну, и как бы фиксируется все. У вас просто доступ есть к коробке самой по себе. Там коммутация и так далее. Никогда не прячутся эти коробки. В данном случае будет стоять крышка э, такого же примерно плана, только она с крючком. И соответственно на этот крючок появится люстра. И люстра будет спускаться вниз над столом. И все. Эта коробка закреплена уже. Здесь, конечно, ребята вот так сделали. Ну, вы можете сделать для себя значительно лучше на все четыре шурупа, скажем. Четыре крепления произвести, которые будут крепко. Ну, и так она, конечно, достаточно крепкая. И бояться ничего не надо. И думать какие-то закладные, еще что-то. Совершенно не стоит. Вот такой принцип у этого. Для кухни ставится точно такая же коробка, такой же размер. И все. То есть это будет входящее, войдет. А сверху накрывается уже, ну как бы сюда приходит жесткий провод. А крышка ИП-44, по-моему, там или какая-то, ну там на картинке сейчас видите, она герметичная. Вставляется и из нее уже выходит и коммутируется как бы в этой коробке соединение для плиты то есть на мягком кабеле то есть это безопасно, если будет протечка или еще что-то, там вода там все-таки три фазы используется, соответственно герметично и также эта же розетка ставится и в сауну, на печку сюда будет то же самое на эту коробку одеваться крышка через которую будет проходить мягкий уже кабель то есть это все на трехфазном соответственно безопасно и так далее к печке уже к самой по себе пойдет мягкий провод гибкий а это будет закрыто специальной крышкой у которой уплотнительная резинка которая воды не боится и при затекании если что там попадает вода то есть переживать ничего не нужно совершенно вода стекает там она всегда развернута вниз так что обратите на это внимание дальше в магазине у нас есть следующее: колечки для чего нужны колечки? Смотрите, у нас монтаж производится всегда. Все коробки ставятся изначально, фиксируются, они стоят жестко. За счет этого, ну скажем так, нет никакой проблемы, там, что если кто-то дернет за что-то и так далее, не за гипсокартон она держится, а держится именно к древесине она прикреплена. Это очень удобно. Это то же самое делается и в Америке. Всегда электромонтаж проводится сначала и потом уже только монтажники, уже плотники идут, делают гипсокартон, вырезая под них. Для монтажа с непривычки и без специнструмента это будет не очень удобно, потому что, видите, юбочка торчит. То есть она вот как раз-таки на вот эту часть, она должна выступать сюда. Но бывает так, что она как бы за счет этого выступает. А вот здесь такие полочки, вот, она как бы упирается в гипсокартон, то есть она дальше не может. Если у вас будет либо двойной гипсокартон, два слоя гипсокартона, либо это будет э, душ, баня, там где угодно, где гипсокартон плюс кафель, то вам нужно будет еще колечки добавлять сюда, то есть Колечко по 13 миллиметров, ну, грубо говоря, слой гипсокартона. Монтируете коробку, потом монтируете гипс, либо это будет еще один гипс, тогда кольцо одевается, либо это будет кафель, то тоже кольцо, и тогда будет то же самое, все, ну, только будет еще выступающая часть. Это достаточно ну, важный такой момент. В чем преимущество монтажа вот именно изначально всех проводов и так далее? Не возникает никаких проблем После, электрик прошел, все, он выполнил свою работу, и все провода зафиксированы. То есть он проверил себя, так, так, так, так, пробежались, прокинули, смонтировали, все, мы не мешаемся им, они нам не мешаются. То есть они это сделали буквально вот в двухэтажный дом за один день, смонтировали, и все. И потом мы идем делать уже свою работу. Мы делаем, все провода есть на месте. Понятно, где они стоят. Нет никаких э, там, а где этот провод, а на какой высоте, а что, чего и как. Я вам скажу, что поначалу было не очень удобно, но потом я настолько привык, и не так давно был у нас один дом, где заказчик сам электрика нанимал. Ой, вот там-то я понамучился. Поэтому это лучший вариант сто процентов когда все полностью смонтировали, прошлись, и все, и переходите уже к другим типам работ. Для наружных стен, смотрите, есть два варианта. Есть вариант один, у нас в магазине нет их. У нас есть только такие обычные стандартные коробки. Видите, вот здесь есть возможность, они зафиксировали здесь с края. А за ней, получается, есть расстояние, еще место. Если что, это просто путем подбора можно сделать какую-то либо фанерку, либо, либо что-то добавлять. Ну, у наших электриков есть вариант другой. То есть, это вот такие подрозетники. Эти подрозетники ставят только на наружных стенках. Потому что вот это вот как раз-таки вещь, она и является... Как бы 48 миллиметров там. Все, гипсокартон заходит спокойно здесь. И она остается заподлицо. То есть не надо добавлять юбку. Можно брать и стандартные коробки. И просто фиксировать жестко, грубо говоря, к основанию. И потом юбочки добавлять сюда. Можно так выбрать. А можно вот такие. Либо подложить под э, сзади коробок на толщину. Так, чтобы вот это место было как раз таки задней стороной гипсокартона. Примерно за заподлицо, либо чуть-чуть поменьше, свободней. Сейчас поднимемся на второй этаж. Я вам покажу там еще маленько. У нас в магазине есть такие синие удлинители, упоры. Скажем так, смотрите, получается эта история следующим образом. Видите, синенькая часть вот эта, я поставил ее заподлицо со стойкой. Да, то есть она упрется в гипсокартон. А задняя часть выступает. И тут есть вот эта пролезь и так далее. Риска, метка. Как угодно это назвать можно. То есть она обрезается, если вот под такую перегородку. Можно делать монтаж без жесткой фиксации. А просто будет с упорами. Она будет упираться в задний лист. Если здесь обрезать. Ну, как для 66-й перегородки. Вот, и передом будет упираться вот этими передними упорами. Это все съемное. Здесь фиксаторы. Вот смотрите, я ее снял. У нее есть возможность сбоку отверстие сделать. Нет, соединителем она не является. Обманул. Вот здесь фиксаторы стоят. Вот и все. И за счет того, что под разную глубину можно будет подрезать, она будет являться упором. Задняя часть упирается, упирается в одну сторону гипсокартона, тыльную. И вот эта часть, она как раз таки упирается в переднюю часть. Вот за счет этого можете более такой, ну один из вариантов монтажа, скажем так. вот. Тоже есть в магазине, можете приобретать, если хотите. Так вот, вот они все. Распределительная коробка будет либо заглушка, либо здесь крышка с крючком, и висеть светильник. Ну здесь не будет, потому что вот написано здесь электрики пометили провод висит и диаметр подписали 160 миллиметров. Соответственно, придется делать. Вот они коробочки. Все это жестко все удобно не знаю мы привыкли уже настолько сильно и вот как раз таки на наружной стенке видите вот опять уже немножко другая коробка ну на самом деле если будет сторонний электрик то он скорее всего возьмет стандартные коробки обычные такого плана и просто будет сзади что-то подкладывать и все а эти наши ну как бы получается они постоянно только этим занимаются. И только вот, ну, э -э очень много по частным домам. Скажем так. Вот, поэтому все, вот оно зафиксировано. И хорошо. Хорошо держится. Вот еще одна электрокоробка. Которые позволяют которые позволяют монтировать, коммутировать, все, крышечкой закрывается, и никогда они никуда не прячутся, и ни, нигде они не, остаются, не остаются в недоступных местах. Ну и также вот соединители, видите, да, пара. Это проще немного сделать. Да, вот здесь тоже видны соединители. Сзади вот так вот здесь здесь две коробки значит скорее всего будет возможно какие-то светильники видите на брусок прикручена и одна и вторая возможно хотя здесь и встроенные тоже подписано 164 штуки будет ну может еще и две люстры кто знает здесь одна то есть получается у вас всегда либо за люстрой будет коробка распределительная. По большому счету вы ее не видите, но вы просто об этом знаете. И это вот даже на моем старом доме 63-го года постройки те же самые принципы сделаны. То есть я считаю, это грамотное решение. Поэтому пользуйтесь и не заморачивайтесь. Вы можете видеть на вот маленьких как раз-таки подрозетниках крышечки. Там ну, такие малинового цвета. Они разные бывают. Бывают красненькие, там... Примерно одинаково, скажем так, суть не в этом. Для чего они нужны? Это не просто так. Когда все это смонтировано, мы монтируем гипс, потом приходят маляры, и вот как раз-таки в момент маляров закрываются, все заглушки возвращаются на место. Эти заглушки не позволяют шпаклевки забраться вовнутрь, либо это будет покраска, потому что шпаклюют все по-разному, кто-то может с аппарата шпаклевать, и, то есть может полную... Полный подрозетник набрать туда шпаклевки. То есть, чтобы вот этого не происходило, есть как раз-таки вот эти заглушки. Это специально. На момент монтажа, после малярных работ, когда уже все закончено, электрики снимают все эти заглушки и монтируют уже как раз-таки розетки, там, подрамники и так далее. Все это стандартизировано. Все вот эти подрозетники, они ко всем типам розеток они подходят. То есть, они это все одинаково. Единственное... Отличие, что их можно фиксировать полностью на каркасе жестко. Я считаю, что это огромное преимущество, нежели недостаток. Итак, господа, я прошелся, посчитал, и получается так, что маленьких подразетников для розеток и выключателей 86 штук на этот дом. И больших коробок распределительных, распаечных, у нас идет 26 штук. То есть, за исключением, тут еще нет на кухне, как я и говорил, и много есть просто выходов здесь встроенные светильники. Но в каждой комнате, спальни и так далее, есть обязательно по центру распределительная коробка, в которую будет, там, во-первых, происходит монтаж, допустим, для этой комнаты распределительный, и будет вешаться либо крючок, либо будет ставиться заглушка. Но, как правило, это все-таки ставится крючок и потом закрывается люстрой. Люстрой, светильником или чем-то. Все знают прекрасно, что за светильником в Финляндии есть коробка. То есть это хорошее решение. Берите и пользуйтесь. А на этом я хочу попрощаться со всеми, пожелать всем удачи и до новых встреч!